Лак – огнеопасное вещество. Но, как это ни странно, он же может и защитить от огня. Для этого в его состав добавляют антипирены. При термическом воздействии на лак они выделяют газы, вытесняющие кислород. А нет кислорода – нет горения. При помощи негорючего лака превратить в огнеупорный материал можно даже древесину. Сейчас мы видим, что достаточно устойчивое самопроизвольное горение. Давайте посмотрим теперь на огнезащитном. Мы видим, как срабатывает антипериен, покрытие пенится, мы не видим с вами никакого горения.